Не жди в этом видео какое-то грандиозное открытие, какое-то сверхвыпадение суперпризов в каждом кейсе. Я бы хотел в первую очередь обсудить именно адекватность кейсов на сегодняшний день на Барви rp Ну а перед началом не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барви Херпе, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Все условия ты видишь на своем экране. Ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Удачи! Начнем с того, что я никого не Агитируя на донат. Это дело и выбор абсолютно каждого человека. Тем более, что в Барви Херп, лично как я считаю, можно абсолютно любые предметы рано или поздно приобрести за игровую валюту. Тут вопрос лишь во времени, которые ты на это потратишь, фармя необходимое количество денег на желаемый предмет. Донат, конечно же, абсолютно в любой игре упрощает все это дело и экономит тебе кучу времени. Тут ты уже выбираешь сам. Моя задача, конечно же, объяснить тебе в первую очередь, что вообще выпадает в каких-либо новых кейсов или рулетках и чего оно стоит почему я затронул именно тему адекватности этих кейсов да потому что они мне крайне напомнили когда-то добавленные добротные рулеточки ussr cars которые при небольшом вложении дают тебе неплохой выхлоп или как минимум не уйти в серьезный минус моя основная цель при открытии данных кейсов была как раз таки не в том чтобы выбить скин Кизару или субару импрезу в новом виниле а конкретно посмотреть в какой можно уйти минус или плюс при открытии если бы я обменивал 4000 коинов сразу на верты то это было бы примерно 3 миллиона рублей От этой цифры мы будем отталкиваться открыв все 10 кейсов. что мне больше всего понравилось то что самое дешевое что выпадает в этих кейсах это либо скины которые мы сразу можем с тобой слить в гос за 200 тысяч рублей либо него которую мы также можем слить с тобой в гос чуть больше чем за 200 тысяч рублей короче говоря наша минималка с открытия данного такого кейса именно 200 косарей И при самых хреновых обстоятельствах я не знаю как должно дико не вести человеку если ему за 10 таких кейсов выпадет 10 скинов по 200 тысяч рублей мы с тобой получим как минимум 2 миллиона рублей за счет этого мы с тобой уйдем в минус примерно на один мульт. но опять же я говорю это не знаю как должно сильно не вести понятное дело что с высоким шансом в основном будут падать либо эти скины либо него мне к примеру из 10 таких кейсов выпало целых пять скинов с гоской 200 тысяч. Не знаю возможно именно поэтому и называются кейсы 50 на 50 потому что мне примерно из 10 половина ровно упала хренового и половина упала довольно неплохо да, к сожалению я не смог выбить скин кизару но я смог выбить субару импрезу которую сливать кстати в гос я крайне не советую ее лучше постараться продать кому-то из игроков Это как минимум выйдет немного дороже а там я не знаю опять же какие сейчас цены на эти субары в этом эксклюзивном виниле и какие цены на скины Кизя на твоем сервер было бы интересно почитать в комментариях так что если ты уже что-то выбивал продавал или видел за сколько продают то обязательно конечно же напиши Короче говоря 5 скинов по 200 тысяч рублей как ты уже догадался мне отбили всего-навсего только 1 миллион но остальные 5 кейсов вывели меня в неплохой такой плюс все тачки которые мне выпали я посливал сразу же в гос естественно если продавать их игрокам на боу можно было бы навариться чуть побольше но опять же это отнимает время С тачек самое дешевое что мне выпало как я тебе говорил, это одна нива, которую я также слил за 205 тысяч рублей в ГОС. Барик я сливать, естественно, в ГОС не стал, потому что ну, все-таки это эксклюзивные винилы, и как минимум, пускай она просто будет в коллекции. Но что мне больше всего понравилось в открытии данных кейсов, так это то, что здесь падают, как минимум, еще и более дорогие автомобили и довольно крутые дорогие скины, которые мы также сразу с тобой можем посливать в ГОС. Один скин за 2 миллиона 80 тысяч я продал в ГОС. Скин я продал за 2 миллиона 240 тысяч рублей в гос упал мне еще один скин который я смог слить за 880 тысяч рублей и вот как раз таки именно благодаря другим автомобилям которые мне падали в этих кейсах и скина и смог выйти в неплохой такой плюс а если быть конкретнее то я смог сделать порядка 8 миллионов рублей с открытия 10 таких кейсов на что потратил 4000 и при всем при этом у меня еще осталась эксклюзивная subaru impreza в новом виниле сколько ее продать я, к сожалению, не знаю, надо ли вообще ее продавать. Как я тебе говорил ранее, пускай она будет у меня в коллекции. То, что мне не выпал скин Кизару, я, честно говоря, особо-то и не расстроился, потому что вот эти вот эксклюзивные скины, насколько я знаю, их нельзя сливать в Гос. По крайней мере, на тест-сервере нельзя было слить Кезяку в гос. Продавать другим игрокам. Опять же, я не знаю рыночной цены на сегодняшний день на данные скины и на вот эту Сабару импрезу. Как по мне, лучше так выбить 10 скинов того же Макгрегора и поднять с открытия 10 таких кейсов, целых 20 мультов а то и больше Но я думаю я уже неплохо поднял с открытия 10 этих кейсов а именно 8 миллионов как я говорил тебе ранее если бы я обменивал сразу все 4000 коинов на верты то это вышло бы не более чем три мульта значит я уже как минимум в плюсе на 5 миллионов рублей и именно поэтому я и назвал эти кейсы самыми адекватными среди всех добавленных на Барби рп у меня есть уже одни любимые рулетки ussr cars и кажется теперь у меня появились и новые любимые кейсы 50 на 50. Ну, а тебе в свою очередь, как я и сказал ранее, совершенно не обязательно донатить на открытие данных кейсов. Если ты хочешь получить какой-нибудь новый эксклюзивный предмет по типу той же Subaru импрезы в новом виниле или скинки зяки, наверное, будет гораздо проще нафармить как можно больше валюты и приобрести данные предметы на торговом центре у других игроков. Здесь все зависит только от тебя, от твоего желания и возможности. Я же в свою очередь постарался максимально детально разъяснить тебе все об этих новых кейсах, надеюсь чем-то тебе помог, пока.